О, выходит. О. Ура, товарищи. И какой он маленький. Так, сначала продуваем. Как она продувается, интересно. ну что можно сказать как мы увидели ответ в печке снимается очень легко если есть опыт если вдруг нужно будет заменить ее теперь легко можно снять и поставить новую поэтому здесь рисковать не очень много буду продавать разными средствами например белизной, потом кока-колу залью, поставлю несколько часов. Потом буду промывать содой и уксусом, потом проточной водой. Ну, если, допустим, белизна испортит в течение времени этот, этот радиатор, нетрудно будет заменить ее. Поэтому я рискну, рискну обработать этот радиатор с пелизной. Вот посмотрите, какие узкие трубки. Зачем немцы вообще стреляли, так не знаю. И вот такая маленькая радиатор. Сначала я залил там пелизну и оставлю на несколько часов. Потом вимую хорошо, потом кока-кола тоже туда залил, оставлю на часок, потом вимую. потом сода с разбавленной водой и уксусом. Это средство очень хороши будет, по моему, потому что внутри сода и уксус, реакция там создает давление. И, если что, есть большая вероятность, что откроет вот эти э, трубки. Короче, поступаем за зелу. Залили туда обыкновенную белизну. Теоретически, белизна вступает в реакцию с алюминием. И постепенно потом, с большой вероятностью, будет разъедать его. И в конце концов соленый случится потек чтобы этого не случилось после обработки спелизми нужно туда заливать нейтрализатор какой-то нейтрализатор но я не знаю что за нейтрализатор это химики наверное знают но сейчас мне не страшно заливать без нейтрализатора это болезни, потому что оказывается, что снять с радиатор печки, если случится потек, и заменить не очень трудно. После болезни буду обрабатываться еще с кока-колой, а потом сюда и уксусом. Вот уже третья суток как эта резинка лежит Сейчас посмотрим. По-моему, ничего не произошло. И что будет через месяц, через год, это я точно не могу сказать. Еще существует такое мнение, что алюми... э... белизна входит в реакции с алюмином. Если у вас радиатор алюминиевый, есть шанс, что через некоторое время начнется течь из этого радиатора, если будем промывать с белизной. Но факт, что пилизна применяется еще в стиральных машинах. В стиральных машинах есть резинки и алюминиевые детали тоже есть. Почему тогда применяют пилизну в стиральных машинах? И почему так часто портятся стиральные машины? Я не понимаю. Минаем номер номер хотя печки. Через полтора часа смотрим, что будет вытекаться отсюда так, внимание вот это нижняя часть радиатора. вот так она стоит там в салоне вот кабельс юки-барги Еще сколько там внутри кадости будет. Еще раз полоснем с пелизной, а потом залью Кока-Колю. Сколько мусора вышло после хара, белизни. Сейчас заливаем кока-колу. Теперь используем соду обыкновенную и кислоту. Соду разбавляем воды. три ну, такие ложки. А потом туда заливаем кислоту и посмотрим на эффект, какой эффект будет. Сначала посмотрим какой эффект этот раствор дает. Тут и заливаем. Бутылки бутылке кислоту 70 процентов а если встрахнем бутылку внутри образуется газ давление вот это именно им нам нужно так несколько раз берегите глаза ребята все такие кислота сколько мусора из радиатора вышло. Я еще повторю 2-3 раза эту процедуру. Потом хорошо промью радиатор и соберу все вместе. А потом посмотрим результат. Будет гликать наша печка. Теперь натягиваем этот уплотнитель вокруг вот так. ставим на своем месте неплохо будет если еще усиливаем вот так и собираем в обратном, в обратном порядке все